друзья добрый вечер сегодня у нас две темы две темы это безусловный основной доход и карта социальной активности и сейчас я открою слайды и мы начнем с самой первой самой основной темы это безусловный основной доход. Сегодня вебинар проведу я, меня зовут Татьяна Кузьмичева и я являюсь спикером проекта Мастера жизни. Ну, что такое безусловный основной доход, мы с вами уже не раз об этом говорили, я повторюсь о том, что этот доход могут получать все наши партнеры, наши участники и независимо от того, сколько вам лет, независимо от образования, от вероисповедания, от доходности, ни от чего независимо. Есть некоторые очень простые и выполнимые условия, о которых я сейчас как раз вам и расскажу. И этот доход получают все участники, потому как, при регистрации на совершенно бесплатной основе проект зачисляет нам каждому в кабинет по 10 тысяч поев. 10 тысяч поев. Сегодня как раз мы получили цену. У наших поев уже есть цена. На момент нашей регистрации цены не было. Но для тех, кто менее активный... И цена составляет 0,1 тысячная цента, а для более активных партнеров это 5 цента. Поэтому, друзья, пои у нас имеют цену, и их можно выводить. И более того, как только человек зарегистрировался у нас в проекте, ему ежедневно добавляется 10 поев. День прошел, плюс 10 паев. И таким образом, безусловный основной доход – это социальная концепция, согласно которой каждому члену сообщества регулярно выплачивается определенная сумма денег. И в нашем проекте, конкретно сейчас на территории Украины, нужно подкрепить безусловный основной доход открытием банковской карты. Она называется БОТ. Ну, в России пока еще нет банковских карт, а вот в Украине уже обязательно нужно взять безусловный основной доход и подкрепить банковскую карту. Итак, друзья, это сообщество мастера жизни или проект, как мы называем. По большому счету это... Большое сообщество людей, оно создано для того, чтобы мы в дальнейшем могли участвовать в разных направлениях, в которых проект развивается. И вы сами знаете, что сейчас роботы вытесняют, вытесняют рабочие места, и люди все больше и больше нуждаются в доходе. Итак, друзья, как я уже говорила, банковская карта подкрепляется. И, конечно, всех людей интересует, где же проект берет деньги. Ну, у нас много направлений, друзья. На сегодняшний день 16 направлений. Не все еще работают, но уже многие направления активно работают. Это и топливное направление, это и marketplace, это покупка товаров, это пассажир перевозки агентство недвижимости и так далее в каждом кабинете у каждого партнера есть кнопочки в оглавлении с левой стороны если прямо смотреть на кабинет и там вы можете более подробно об этом всем обо всем узнать ну и понятно что мы проект «Мастера жизни» заключаем договорные отношения с бизнес-партнерами, как раз вот с этими самыми владельцами агентств, владельцами магазинов и так далее. И, конечно, когда мы э, нашим бизнес-партнерам э, отправляем наших клиентов, потребителей, участников нашего проекта, соответственно, мы совершаем у них Оптовые закупки. Таким образом, нам бизнес-партнеры отправляют скидки. И эти скидки, если взять сто процентов за основу, распределяются следующим образом. 20% из всех возвратных скидок, которые нам оплачивают бизнес-партнеры, идут на развитие проекта, а 80% распределяются следующим образом. 40% идет в паевой фонд проекта, и из этого паевого фонда идут в развитие проекта. В конкретное развитие это и вендинговые аппараты, и другие направления. И 40% оплачиваются в структуры. Ну, мы с вами знаем, что мы работаем, наш проект «Мастера жизни» по системе MLM. Что такое MLM? Это мульти-левел маркетинг. Итак, друзья, ну вот, как я говорила, что э, вполне выполнимые условия, которые предлагает нам проект «Мастера жизни», это нужно обязательно стать участником проекта «Безусловный основной доход», получить банковскую карту, присоединиться в наше сообщество и зарегистрироваться в каждом рекламном сервисе и ежемесячно просматривать рекламу, участвовать в социальных опросах. И, соответственно, быть участником в мессенджерах и в социальных сетях. Это ВКонтакте, в Инстаграм, Facebook, Фейсбук, Скайп, Ютуб, Ватсап, Вайбер, Телеграм. Ничего сложного в этом нет. И ничего нет сложного, чтобы нажать на кнопочку и ответить на какую-то анкету. Все легко и просто. И за это проект, как я уже говорила, платит деньги. Платит деньги. И в проекте «Мастера жизни», конкретно в безусловном основном доходе, так же, как, впрочем, и в любом направлении, имеется маркетинг-план. И... Маркетинг-план очень понятный, очень доступный для понимания и очень легко просчитывается. Потому что от всех партнеров, кого вы лично пригласите, это партнеры первого уровня, вы будете всегда постоянно получать 5% от товарооборота. Но товарооборот – это не только деньги, которые вот напрямую что-то стоят, 100 рублей, мы заплатили 100. Существует баловая стратегия, и она, в принципе, соответствует как один к одному, но есть некоторые направления, некоторые услуги, некоторые товары, которые чуть меньше, чем мы заплатили. Например, тысячу заплатили за какой-то продукт а балловом эквиваленте будет насчитано, например, 500 или 600. Ну, я думаю, что вы понимаете, о чем речь. И от всех партнеров со второго до седьмой уровень мы всегда будем получать 1%. 1% от товара оборота. Нетрудно посчитать, вот здесь приведен пример из расчета, что... Вы построили сеть 5,25, 125 и так далее. С левой стороны вы видите цифры, это участники, а с правой стороны это начисления. Ну, из расчета того, что примерно, то есть здесь я немножко не туда пошла, друзья, безусловно, базовый немножко сюда, сказала, а это безусловный основной доход, здесь начисления идут от количества участников и те ПАИ, которые у нас начислены, в кабинете 10 тысяч, исходя из этого, идут начисления проценты. Но в принципе, по безусловному основному доходу ничего сложного нет, потому, если есть вопросы, пока я на этом слайде Можете мне его задать. Буквально 2-3 минутки. Если есть желание, берите микрофон, включайте и задавайте. Даже 2-3 минутки – это много? 2-3 секунды, 5 секунд. Вопросов нет, друзья, я перехожу к следующему направлению. Следующее направление у нас, друзья, это, это будет… Карта социальной активности. Так, карта социальной активности. Друзья, ответьте кто-нибудь, открылся ли слайд соответственно на карту социальной активности? Да, все видно. Угу. Все, благодарю. Итак, друзья, как я уже говорила, у нас в проекте несколько направлений. Вот, мне очень нравится безусловный основной доход, безусловный базовый доход, и очень нравится карта социальной активности. Я с удовольствием рассказываю про это, потому что это, друзья, для тех людей, кто не любит никого приглашать, кто не умеет этого делать и вообще не хочет, он просто на просторах интернета ищет такую возможность, где он может сам зарабатывать ну и есть такое направление как инвестирование инвестирование конечно друзья это здорово но карта социальной активности это даже еще и лучше чем инвестирование мы знаем что инвестирование это управление капиталом люди вкладывают деньги выплачиваются определенные проценты и понятно что Проценты получать всегда хорошо, но чтобы получать хорошие проценты, нужно инвестировать хорошие деньги. И в карте социальной активности в этом направлении мы с вами можем при минимальном вложении, это даже не вложение, это абонентская плата, 10 долларов зарабатывать от 0 до 100 или даже от нуля до 1000 долларов в месяц. Почему от нуля и почему такая градация? А все, друзья, зависит от того, сколько у вас контактов в ваших социальных сетях. Почему это зависит? Вот дальше вы поймете. Ну, как я уже говорила, откуда берутся деньги, вот на этом сайте это просто повторение, все понятно. Я хочу сказать, чтобы быть участником карты социальной активности, нужно обязательно быть зарегистрированным во многих социальных сетях, в Инстаграм, ВКонтакте, в Фейсбуке и в Телеграм, в Витбери, в Ватсапе. Ну, это говорит о том, что друзья, нам с вами будут платить деньги за то, сколько у нас в наших социальных сетях есть друзей. Ну и, конечно, одноклассники тоже не исключение. Итак, стать участником проекта «Карта социальной активности», присоединиться в сообщество. И в каждом рекламном, в рекламном опросе мы участвуем каждый день. Делимся рекламой в своих социальных сетях и в своих мессенджерах. И что мы там делаем? Делаем рекламу. Давайте я вам приведу пример. Вот, допустим, у меня в ВКонтакте 8 тысяч друзей. И я буду брать в этом направлении готовый баннер, который будут размещать наши бизнес-партнеры. И этот баннер в виде поста или репоста оформлять на свою страницу. Я просто должна оформить репост на своей странице наших бизнес-партнеров. И мне будут платить в среднем 10 центов за каждого моего друга или контакта, или, кли... как мы их еще называем, ну, всех людей, кто у нас есть в социальной сети. Ну вот конкретно на этом примере 8 тысяч Соответственно, это будет мой доход в месяц 800 евро, долларов, долларов, да, мы в долларах работаем, 800 долларов. Ну скажите, как здорово. Моя задача просто разместить на своей странице определенный рекламный пост. Многие, когда я предлагаю эту тему, говорят, ой, я не хочу свою страничку засорять какими-то рекламными там этими репостами друзья а если вам за это будут платить деньги ну я думаю вы со мной согласны и ответ очевиден это будет нравиться многим и я знаю и даже уверена что это направление привлекет к нашему проекту мастера жизни большое количество желающих кто захочет таким образом зарабатывать и, соответственно, нужно получить банковскую карту и оплатить ежемесячно 10 долларов. И здесь тоже, друзья, есть, кроме того, что каждый человек, каждый участник может самостоятельно участвовать и зарабатывать деньги, также имеется для активных, для тех, кто умеет и хочет. И делает себе команду, приглашает людей, рассказывает про это. Еще плюс к тем деньгам, которые вы просто будете получать за репосты, еще существует маркетинг-план. И маркетинг-план – это еще дополнительная, дополнительный заработок, друзья. От всех партнеров, кого лично вы... Пригласите на, эту, на это направление карты социальной активности, от первой линии вы будете получать 50%. То есть человек заплатил абонентскую плату 10 долларов, вам тут же моментально начислится 5 долларов за одного. За 5 человек это будет уже 25 долларов, за 10 это будет уже 50 и так далее, друзья. А за всех остальных по одному доллару. Итак, друзья, в принципе, я кратко рассказала о этих двух замечательных направлениях. И сейчас я перейду в Zoom и буду отвечать на ваши вопросы, если у вас таковые есть. Так, вот кто-то пишет, а, а, это Эльвира, у меня уже 12 тысяч друзей. Поздравляю, Эльвира, и я знаю, что ты ждешь с нетерпением, когда запустится это направление, и 12 тысяч друзей в месяц тебе ни много ни мало будут приносить 1200 долларов. Очень неплохой заработок. Еще вопросы, друзья? Ну, а в Фейсбуке там же получается пять тысяч, и надо что? Или это на бизнес-страничке? Пять тысяч, значит, будет 500 долларов. Ну, там я не знаю, какие там условия. Нет, там Фейсбука. приглашения людей, там пять тысяч друзей ага больше не дает. А по бизнес-странице, если открывается бизнес-страница, там ну, 10, 10 тысяч человек, допустим. Где вот это размещение? Баннеры будут, да, чтобы можно было... Да, готовить. да, да, и, да. И размещать именно на этих страницах. Потому что сейчас Facebook работает очень строго, жестко, они блокируют аккаунт. Александр, ну, пока набираем 5000. Фейсбуком я что-то плохо пользуюсь, у меня там тысячи, полторы, две, наверное. Вот, а потом, конечно, когда у нас будет желание, мы можем и бизнес-странички оформлять, а у нас кроме этого еще, смотрите, здесь схема такая. Вот, например, ВКонтакте 8 тысяч, на Фейсбуке 2 тысячи, это в среднем 8 плюс 2, это уже 10 тысяч, да, плюс Инстаграм, плюс еще что там, Одноклассники, плюс вот все социальные сети, они плюсуются, это понятно, да? Да, это понятно. А вот мне еще такой вопрос. Регистрация, допустим, здесь не по регионам, да, можно любых людей регистрировать, ну, в компанию я имею в виду нашу, да, мастера жизни. Конечно, И конечно. Другие, другие страны, там, областя по всей там Украине, это независимо от того, да -то. что ты -то в регионах, где ты пребываешь. Правильно, да? Независимо, Александр. Хороший вопрос вы задаете. И независимо. У нас же проект международный. У нас есть люди из-за границы, и из других стран, просто мы еще так бы, активно не, не работаем, все же зависит от нас. Как скоро мы наберем 100 человек, вот 100 человек должно быть у нас проплаченных, кто зашел на эту карту социальной активности и сразу же будет запущена эта программа. Поэтому мы сейчас первопроходцы с вами, как в плане инвестиций, как в плане основателей, так и в плане карты социальной активности. А я, я, потом, я, немножко, уверена, как... я немножко опоздал, вот это именно регистрация на карту социальной активности, вы говорите, нужно, чтобы 100 человек зарегистрировались, потом будет запускаться это направление, правильно я понял, да? И где регистрация? до регистрации? Это... Да, нужно... Да. Нужно, чтобы было 100 человек, проплаченных вот по 10 долларов, как абонентскую плату. Поняли, да? Да, благодарю вас. Еще вопросы, друзья? Позвольте, в чате был вопрос, есть ли короткая, красивая презентация о проекте на 10-12 минут. Вы понимаете, что в нашем проекте несколько направлений, которые очень объемные, и 10-12 минут рассказать обо всем проекте невозможно. Вот. Однако вы у себя в кабинете, почему мы и рекомендуем э, присоединиться во все мессенджеры, во все соцсети. У нас есть кнопочка «Мы в Ютубе». Именно там вы можете выбрать для себя понравившийся, либо удобный, короткий. Это на ваше усмотрение ролик. Там есть ролики в записи от Алексея Сергеевича, автора нашего проекта. Рекомендую пройтись там, посмотреть, поставить лайки, дизлайки. Это уже, опять же, на ваше усмотрение, да, и выбрать для себя, как вы понимаете это, и рекомендовать своим партнерам. По карте социальной активности. Когда вы заходите в кабинет после регистрации, вы заказали себе карту Безусловный основной доход: 10 тысяч паев, нажали Заказать, оплатить. После этого она у вас была в заказанных и переместилась в левую часть кабинета в активные карты. Таким же образом, среди этих карт, которые у нас в кабинете, выберите карту социальной активности заказать и э, вам выйдет счет оплаты оплатить 10 долларов оплачиваете и точно также она переходит в раздел активных карт таким образом мы набираем необходимое количество участников и включаем данное направление mm -hmm. я, а я на еще вопрос? вопросы? Скажите, пожалуйста, вот эти видеозаписи, ну, допустим, даже сегодняшней встречи, где-то есть? Можно ее будет пересмотреть? Потому что я не сначала попал в проблемы с интернетом. Да, мы выложим ее в нашем чате. Благодарю. в чате. Вы точно так же пройдитесь вверх по гостевому чату. Там очень много информации и очень много роликов, записи вот таких наших вебинаров предыдущих. И Татьяны Кузьмичевой, и э, Людмилы Горбуновой. У нас спикеры. Мы проводим презентации каждую, каждый рабочий день в 18.00. Планируем на районы Дальнего Востока России и на страны зарубежья проводить еще несколько вебинаров. Это вы тоже можете увидеть в кабинете, там есть ссылочки. Для новичков по средам мы проводим школы, школа новичка. Приходите, рассказываю о кабинете, какую кнопочку нажать, что где увидеть, как ввести средства, как вывести средства, где что прочитать. Пожалуйста, среда, 10 утра, ссылочка тоже в гостевом нашем чате. Я так, да, просматриваю, хорошее, там много информации, просто я выбираю, то что и для своих новичков там в своем уже в чате для своей команды тоже размещаю чтобы они знали когда встречи конечно, мы конечно, только начинаем развиваться хотелось бы больше охватить ту информацию и давать им, ну, именно самую выжимку такого чтобы они понимали